We'll next... Shut up and take my money. Nobody pray for me. It's been that day for me. Yeah, yeah. USB сбишник сунуть в него же, то он взорвется. Сейчас мы проверим. Так. И...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 Давно пора, хули ты так долго. Будем по старинке решать. Вот так тебе, сука. О, <laughs> oh. <laughs> Они звали у вас Соколиный палец. Так нафиг тормать от цели. Пизда, бачов, блядь! Бачов, потих, нахуй! Ярик, велась, нахуй, блядь! Велась, нахуй! тикай нахуй! Я ебу там уебал. Алиса, покажи нам, пожалуйста, главного пиздобола Всея Руси. Здорово! Блять, нахуй просто Если бы твоя жена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 Брысни проверим. Давай, бры, брысни проверим. Я говорю, ты футболист. Это у тебя в крови. Это расизм. В душе. Это расизм. В глазах? Ты гей? Это гомофобно. Это по-черному. Это расизм. Зараза.